только вроде, вроде как с армии, не с армией, блядь, говорит, я вот хочу, блядь, нахуй, ебать, вроде, блядь, вот вы вас работаете. А начальник говорить, хой, можешь доебаться до столба? Он, блядь, да, блять, пошли нахуй, ебаный рот, блядь. Он и, и, на улицу вышел, блядь, хуяк к столбу подходит, блядь, и, и, и, и сможет на столб, нахуй. Ну ч, сука, стоишь, блядь, ебана, ну стои, стои, ебаный врод, блять. блядь. блять, блядь, нахуй, связьми обмотался, и стаканы по, э, э, э, э, э, ну...